Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины. В районе населенного пункта Малатаранов, Донецкой Народной Республики, высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены две пусковые установки системы залпового огня Химарс, производства США и два склада боеприпасов к ним. <laughs> <laughs> He tried it! <laughs>